Итак, работа в Турции безусловно а, вне сезон, когда начинается там, декабрь, январь, февраль, март, это считается не сезон. А многие люди а, работать а, там, в отелях, уборку делать официантами в ресторанах, петь а, песни в, а, ну, в кабаре, там, да, как-то еще не смогут, хотя у вас могло быть потрясающее образование соответствующее. Вот, и в сезон. Кафешки, рестораны с удовольствием брали э, русскоговорящих людей для того, чтобы их э, дешево купить, да, и, собственно говоря, сделать более классный досуг для тех э, русскоговорящих, которые тратят деньги. Э -э, хочу сразу сказать про поводу заработной платы. То есть 5-6 тысяч лир, это, ну вот посчитайте это в э, деньгах, то есть это то, э, в принципе, на что может не хватить снять даже комнату. Поэтому надо более, ну, как бы реально оценивать то, что вы будете зарабатывать, да, работая в найме вне сезон. Ну, и, в принципе, это средняя заработная плата в Турции, поэтому, ну, какая-то... И и иллюзия по поводу того, что э, за рубежом, э, значит, <смех> если вам платят в валюте, то это платят много. Э, многие ребята, допустим, приезжающие там, с Азербайджана, я знаю, достаточно много там стоит в э, и круглосуточных вот этих магазинчиках. Ребята работают, они работают там по 10-15 лет. Вот, они удобны, потому что их дешево э, покупают. Они прекрасно говорят на русском языке, на турецком языке. И они получают вот эту зарплату плюс что-то там где-то на, на том, что тут -то, кого-то надорят в плане пьяных туристов. И хочу сказать, что они не могут себе устроить там ни гражданство, ни нормальные какие-то визы и так далее, так далее. Просто вот работает как-то как в черную. Да? Поэтому, если вас поймали на том, что вы работаете в черную там, ну, какое-то кафе, ну, не знаю, не прогнулась под полицию, да, такое, в принципе, э -э, ну, тоже бывает, э -э, или кому-то что-то не понравилось, Безусловно, огромные штрафы будут э, у э, заведения, который э, нанял человека без официального оформления, потому что официальное оформление – это стоит э, денег, вы должны заплатить хорошую страховку, и, соответственно, параллельно должны работать местное население, и вы в миксе с ним как-то там коллаборироваться. Да? Поэтому, если вас за это поймали, вам влепляют штраф, еще больший штраф влепляют работодателю, ну и вас просят выехать из страны, Почему? Потому что вы, когда подписываете документ о виде на жительство, да, потому что ну, работать пойдет, как правило, человек с документом ВНЖ, называется ИКОМЕТ, он подписывает документ, что он не будет работать. Он будет отдыхать в стране, тратить деньги, да, и так далее, и так далее. Поэтому э -э, вот эти. Только белые схемы рабочие принимайте, да, и только с РВП да, смотрите на трудоустройство, да, потому что вот эти все шутки, где в черную мы поработаем, оно так не совсем прокатит. То есть это не страны СНГ, где более или менее это можно, там, вот, ну, не работая. Для иностранцев гораздо жестче условие, чем для местных. То есть местные могут работать не устраиваясь, им все простительно, потому что они местные, у них есть гражданство турецкое, у них там штрафы мелкие и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь, в этом смысле, будьте аккуратны. Если вы попадаетесь, ну, и у вас дорогая машина, то это повод с вас снять три шкуры, да, по крайней мере, это шикарный повод снять три шкуры, вот, за любые нарушения, поэтому будьте очень аккуратны, да? а, продавать какие-то товары иностранцам, безусловно, вы можете продавать недвижимость, можете да, куда-то вовне Турции продавать какие-то товары а, на экспорт, да? там, параллельный экспорт, а, это тоже тема развитая, и, а, в принципе, это тоже очень хорошо, да, потому что, если вы хорошо знаете, ну, какой-то определенный рынок, да, за счет того, что некоторые сейчас торможение, ну, санкции, да, скажем так, в, допустим, в России, то можно наладить параллельный импорт, это будет достаточно выгодно, и в Турции очень хорошего качества э, товары, то есть достаточно хорошего качества, вы можете э, там, торговать вовне, но просто нужно эту систему наладить, да, то есть нужно включить мозги, да, и это большая тоже работа. Значит, э, онлайн по профессии, то есть когда вы, ну, где-то там у кого-то секретарь, переводчик, что-то еще, то есть вы можете работать онлайн и зарабатывать больше денег, чем выходя куда-то на работу в Турции. Поэтому старайтесь так, чтобы ну, вы могли действительно работать за телефоном, за компьютером, чтобы вы могли ну, в любом месте найти себе работу, представляя какую-то ценность. Да? И, кстати, кстати, это повод для тех людей, которые ну, долгое время не были эффективными, так скажем, ну, на расслабоне. Да? То есть на таком расслабоне посмотреть на совершенно другой мир. Потому что, смотря на людей, которые работают на плантациях в Турции, смотря на официантов в кафе, которые работают, ну, понятно, официантами, удивляешься, насколько они работоспособные, насколько наши лодри в Украине, Беларуси, Казахстане, России просто лодыри. То есть, там, прийти позже на работу, опоздать, не прийти. То есть, это вообще финиш. То есть ребята в Турции, чтобы зарабатывать свои деньги или какие-то сверхурочные, они пашут. И поэтому забирать у них работу вы можете только, если вы будете работать, работать более эффективно. Вот. а Государство будет всячески этому препятствовать. Вот. Поэтому онлайн вы можете принести гораздо больше пользы какому-то щедрому предпринимателю, который которому нужен э, русскоговорящий человек, там, я не знаю, секретарь, отвечать на звонки, переводить там какие-то письма, э, там делать дизайн, редактировать какие-то материалы, может быть, видеоролики, может быть, там вести социальные сети, если есть такой навык. Да? То есть нужно какую-то ну, тему осваивать по онлайн, подумать, чем вы хороши. Да? То есть, если ничем не хороши, максимально быстро осваивать, потому что э, ну, люди стараются купить у вас. Дешевле продать ваши услуги дороже, иначе человек вам платить за вашу онлайн работу не будет, просто то, что у вас компьютер и так далее. Значит, э, строить сеть в нормальной MLM-компании – это тоже вариант, э, причем хороший в Турции есть ряд открытых сетевых компаний, как, которые э, сертифицировали свою продукцию, где дистрибьюторы платят налоги, где, э, может быть, рынок еще не охвачен так, как нужно, и вы можете, в принципе, ну, если вот рассматривать сетевой маркетинг как вид э, бизнеса, да, то, ну, грубо говоря, есть рынок э, Турции, и вы можете, там, раскрутить его, и с вас начнется ну, его аккуратный такой охват этой построения сети. Вы будете получать процент от оборота, ну, скажем так, огромной сети. Потому что есть ряд компаний, то есть я изучал эту, эту тему, которые работают официально, у них уже огромные обороты по Турции. И есть компании, у которых еще не очень большие обороты. И, безусловно, вы можете там запустить ветку и создать свой бизнес. И, собственно говоря, легальная в Турции сетевая компания будет начислять вам деньги на счет, с чего вы будете платить налог. И вы сможете прекрасно припивающе жить, зарабатывая гораздо больше, чем... ну те, кто работает где-то там по чуть-чуть. Поэтому ну, я, в частности, занимаюсь тем, что строю сетевые структуры да, в одной из легально работающих в Турции компаний. И хочу сказать нюансы, да, что есть люди, которые ну, считают себя такими авантюристами и строят сети в компании, которая еще не открылась в Турции. Вы знаете, если будут брать за жабры, то бить будут больно. Смысл в том, что, э, ну, в частности, за подделку фармакологии э, в Турции дают 50 лет тюрьмы. Поэтому э, все лекарства в Турции, может быть, не высочайшего качества, но точно без подделок. Поэтому даже если они делают продукцию среднего качества, но там нет подделок, понимаете, что, ну, как бы, э, то, что ну, творится в других странах, да, где порой там 30-40% подделок и так далее, Вот, а, в, допустим, БАДовой или косметической компании а, обязательно должна быть сертификация продукции. И вам, безусловно, могут дать развиваться. Но если вы попадаете на штраф как предприниматель, то штраф будет гораздо больше, чем вы заработаете. И вот эта вот романтика, знаете, украл, выпил в тюрьму, она, она может быть, прокатит для страны, где мы привыкли жить. Ну, вот это вот там где-то что-то там как-то. Но в Турции работает полиция жестче. То есть и я бы вообще не советовал вот эти передачки продуктов чемоданами, когда вы строите структуру, к вам приходят люди, разбирают продукцию. Если вы будете это все продвигать местному населению, да, вот не просто ну, россиян, там, украинцев, казахов, ну, кормить какими-то витаминами, да, если это пойдет вовне, а это может пойти вовне, так как это сетевой маркетинг, то вас могут крепко взять за жабры. Да? То есть очень крепко, это будет финансово колоссальный штраф, однозначно с депортацией. Вот. У компании, если она ну, большая, цивилизованная, будут большие финансовые проблемы вот со штрафами там и так далее и так далее поэтому не подставляйте ни себя ни компанию да убирайте романтику из головы можно работать только в легальной э, сетевой компании и я хочу сказать что я сейчас активно собираю команду людей в турции которые открыты к новому бизнесу э, которые Сейчас хотят изучать язык, те, кто хотели бы иметь что-то большое, да, не просто прийти и работать снова, да, винтиком, да, а те, кто хочет себя разрастить как предприниматель, поэтому, если вы такой человек с амбициями, то с удовольствием буду рад связи с вами. С вами был Зайцев Алексей. До встречи. Пока-пока.